Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Чем я занимаюсь? Вы знаете, я работала в лаборатории. Проверяла грунт на наличие. Надо перечислить. А? Хи Перечислить? Да. Хорошо. Вы в лаборатории, американской лаборатории работали? Нет, конечно. В Белградской области я. Почему? я праздник какой-то? Выпуск. Чтобы Бомбы? Чего? У вас праздник какой-то? Вы под датой сидите? Сидите. Э -э, честно, у меня праздник, э, честно. У меня сегодня день рождения. А -а -а. А -а -а. Поздравляю вас с днем рождения, успехов, части, любви, любовника побольше, всего-всего самого. А, а зачем побольше любовников? Я хочу мужчину одного. Тогда я один. Буду вашим. Я, я подарок для вас. Подарок для вас. Наверное. Может быть. Как вас зовут? Эдик, Эдик. Эдик, Эдик. Э, чего? Эдиком зовут. Эдиком зовут. Эд. Эд. Да. Ну, эдик. Да. Эдуард. Да, да. Да. Вот. Да, да. Видите, а вы мне говорите там. Что-то. Что я говорю? Что я говорю? Ну. Я, я просто не услышала, когда первый раз ты говорил, как тебя зовут, мне послышалось. Думаю, блин, ну ты знаешь, мне очень страшно. Когда в Белоградской области, типа, эти укры, блядь. Бавовна? ну, а, такое, а шо, что такое, а что такое баволна? Не знаю, не знаю. Я тоже не знаю. Вам сколько лет? Вам сколько лет? Не. Не хочу говорить. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Сорок пять. Сорок пять баба ягода. Сорок пять баба как-то так, вот, честно. А почему у вас Но... мужчины нет? А почему у вас мужчина нет? Нет, потому что он меня обижал, моих детей обижал. Ну, да, я, кстати, имею двух детей. Я забыла об этом сказать. И все. Со мной еще троих родителей. Троих родителей. Чего? Со мной еще троих родителей. Родители. Я... Да не... Поздно уже, поздно. поздно. Никогда не поздно. Никогда не поздно. А знаете, чего не поздно? Чего? Чего? Потому что я от конченного орка... Не рожу никогда. <laughs> слава Украине, слава нации и поздравь вашей федерации. Дякую, дякую, дякую. <laughs> Понял, сынок, живи.